Здравствуйте, дорогие друзья! Однажды знаменитый американский писатель э, Чарльз Буковский сказал, «Все женщины разные. В основном они кажутся сочетанием лучшего и худшего, и волшебного, и ужасного. Я, впрочем, рад, что они существуют». Сегодня мы говорим о женщине, о ее природе, о ее лучших, как сказал Буковский, и, и худших сторонах с точки зрения архетипов, у нас появилось новое слово. И что такое архетип, нам расскажет наши сегодняшние гости. Гости, кстати сказать, из республики Казахстан, из города Павлодар. И я с удовольствием представляю гештальт-терапевт, мастер НЛП, гипно- и логотерапевт Наталья Соколова. Здравствуйте, Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я рада, что вы из таких далеких, как это сказать, весей добрались до нашего города. И имеете возможность не только прийти сюда, сюда сегодня, чему я очень рада, но и посмотреть наш город. Думаю, есть какое-то впечатление уже, да? Ой, потрясающе, потрясающе. Я первый раз нахожусь в городе Казань. Очень много наслышано о нем, и э, мой восторг просто не передать словами. Это okay. невероятно. Прям каждая клеточка тела чувствует вот эту энергетику вашего города прекрасного. Спасибо за такую вообще возможность и благодарю за приглашение. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, давайте вернемся к нашей теме. Итак, Наталья, вот я не раз замечала, и вы, наверное, тоже, да, как специалист, тем более, что а, очень часто мы используем, а, говоря про женщин, какие-то прям вот метафорические фразы, да, или а, эпитеты, там, эта женщина прям такая замечательная хозяйка, или она ведет себя как королева, или а вот она просто прирожденная мать. Наверное, это не просто так, а как-то вот связано с нашей сегодняшней темой. Да, очень связано напрямую, так как давайте начнем сначала, что у каждого человека, не будем выделять пока сейчас женщина, а вообще человек. У него есть две части. Одна темная, другая светлая. Ну, это так, если поня на понятном языке. Mm -hmm. А если сказать на, на научном, на психологическом, то это наша теневая и это наша светлая сторона. Так вот чаще всего человек, он все-таки любит, любит и принимает свою светлую сторону. Ну, это же приятнее как-то. Угу. Вот это наша социальная такая роль, маска, угу. которую мы несем, Мы такие удобные, хорошие, показываем про себя что-то такое, несем миру какую-то положительную свою. Да, позитивная мышь. Позитивная, да, такой послушный, угу. такие гибкие и угу. где-то уступчивые. Ну, потому что социум так нас, чтобы принимал. Угу. Но, но при всем при этом у нас есть и другая часть, и она тоже имеет полное право на существование, но она часто отвергается, и это вот как раз теневая сторона. И она бессознательная, потому что ну, хорошим себя осознавать приятно, а вот нехорошим себя осознавать, ну, никто не хочет. Ну, вот вы, Наталья, хотите? Ну, я немножко в, друг, в другой теневую. категории нахожусь, но uh -huh. я знаю точно, что мне, когда я начала этим заниматься, мне было это непросто вот признавать в себе какие-то а, качества, которые я со своей светлой стороны привыкла считать негативными вот обнаруживать их в себе да. и принимать их в себе да. это это было непросто вот да когда мы привыкаем вот как-то играть одну роль да такую более положительного героя то мы потом не можем принять свою вторую роль отрицательного героя который в нас есть но отрицание сознательно этой части не, ну, никуда ее не девает она все равно остается в нас и поэтому ее Самое лучшее, что может сделать человек, это легализовать ее и принять эту часть. Конечно, идет такое сопротивление, непринятие, mm -hmm. но тем не менее это нужно сделать. Для чего? Для того, чтобы стать целостным, чтобы стать целостной личностью. Потому что если мы принимаем только одно и не принимаем другое, то человек не может быть целостным. А соответственно, он всегда будет в таком разбалансе, у него всегда будет... Ну, колебания в выборе. Ну, весы, при... весы да, все время в Да, сторону, да, да. Потому что только туда и туда. Да, Совершенно будет, верно. Будет, и будет. поэтому, ну, если мы говорим про гармоничную, взрослую, целостную личность, то вот именно принятие этих двух сторон и дает вот этот вот, полож... ну, вот эффект как mm -hmm. раз вот принятия всего в себе. Mm -hmm. Потому что вот вы хорошо сказали, так что то, что светлое, оно светлое, mm -hmm. да, как-то вот, ну, моя светлая натура не могла принять темное. Mm -hmm. А на самом деле ведь это не, не то, что темное, вот в каком-то случае это не очень принимается, да, как, как бы мешает жить и не дает нам двигаться вперед. А в другом случае вот это качество, оно как раз очень-очень необходимо. Поэтому э, у психологов есть такое понятие безоценочное мышление. Это mm -hmm. не хорошо и не плохо. Темное, светлое mm — -hmm. это одинаковое имеющие место быть части. Поэтому если мы не будем давать оценок это, этому, феномену, mm -hmm. скажем так, mm -hmm. да, то, соответственно, мы э, будем принимать это как должное. Вот. То есть, смотрите, у mm -hmm. меня сразу как бы вопрос, да? Mm -hmm. Вот сейчас очень модно, и не то, что, что модно, не, даже не то, что модно, а люди внедряют и всячески стараются придерживаться вот этого позитивного мышления mm -hmm. и позитивного образа жизни, позитивного образа мыслей. И когда я сталкиваюсь с такими людьми, допустим, в жизни, у меня сразу возникает вопрос. А куда вы деваете ту агрессию, которая mm -hmm. у вас возникает при столкновении с определенными какими-то ситуациями? Ведь если мы вспомним физиологию, то сначала у нас рождается гормональная реакция на ту или иную ситуацию благодаря mm -hmm. лимбическому мозгу. А mm -hmm. только потом мы ее как бы, укутываем наокортексом в нашу... Как бы, осознанную реакцию, да. вот они куда это девают, вот как они это в себе решают этот вопрос вот именно, там очень много, где идет непринятие, там очень много задерживается энергии, а энергия это то, что разрушает ну, потому что непрожитые чувства – это всегда про то, что застревание идет. Уже доказано научно, что э, любое непрожитое чувство человеком, оно застревает в нашем телесном, ну, на телесном уровне. И, соответственно, психосоматика – это вот последствия непрожитого и непринятого что-то в себе. Угу. Если мы говорим об экологичном, Mm -hmm. выражение чувств то это ну можно там пойти в спорт куда-то например да Тру, mm -hmm. трудоголизм какой-то вот ну трудоголик вот человек который идет в труд в прям вот не просто работает а вот прям как-то вот усиленно работает вот именно трудоголизм mm -hmm. это слово вот потом за закрытыми дверями очень много происходит неприятных вещей да то есть тот кто такой все время милый добрый пушистый он в дома может быть вообще mm -hmm. просто зверем и тираном Mm -hmm. На работе начальник, например, дома он под каблуком у своей жены, а на работе он просто всех своих подчиненных ну, теряет человеческий облик. Поэтому это никуда не может деться, это наша часть, это, это наше нутро, mm -hmm. и оно по-любому пробьется, в любом случае. Я часто, кстати, люблю приводить пример, как сейчас принято ну, в у вас, в вашей стране, да, сети. сети. Uh -huh. Вот очень много. Ну и вообще, вот в интернете, на в интернет-пространстве очень много хейта под какими-то не, не, ну, непонятными никами, без фотографий, люди прям выливают сливают вот это все, сливают, да, легализовало да, вот mm -hmm. соцсети или там интернет, он легализовал вот эту возможность вот как-то сбрасывать себя эту негативную энергию. Mm -hmm. э, ну, хорошо это или плохо, опять же, да, не будем давать оценок, ну, вот каждый делает как может, но я все-таки, как психолог, за экологичное выражение, да, вот экология чувств должна быть соблюдена, чтобы границы не нарушались других людей, чтобы сам человек чувствовал себя гармонично в этом мире, ну, опять же, про целостность, mm -hmm. вернемся, да, для этого нужно, конечно же, чувство все-таки проживать и принимать, встраивать в себя все то, что есть у каждого mm -hmm. человека. Не надо отрицать, если вы там какой-то не, ну, нехороший человек, да, что-то вы делаете не так, то это не нужно отрицать, это лучше принять. И э, почему важно принять? Потому что принимая, мы осознаем, что ну, мы не идеальны, мы тогда разрешаем себе быть таким. А раз мы осознали, значит, мы можем что-то изменить в этом случае. Ну, если нас это не устраивает. Ну да, и здесь тоже надо понимать, что до крайности нельзя доводить, да? Конечно. Типу, я вот такой вот, я себе позволила, вот я выпустила себя, ну, допустим, там агрессию какую-то, да, и мне вот там, ну, условно говоря, мне психолог сказал, что мне нужно ее вот так вот реализовывать, я сейчас все буду направо и налево все крушить, да, угу. но ну, понятно, что вот как бы до да, абсурда можно довести любую ситуацию. Только так-то да. Я хотела сказать, что получается, если мы взяли метафору весов, да, то вот эта вот белая моя сторона и моя тень, и если человек э не осознает э свою теневую сторону, да? то она у него компенсируется бессознательно, и может, как вот та самая граната, может улететь в любом направлении. И непонятно где выстрелить конечно да? где это как бы разорваться вот именно это же неконтролируемый да, такая. неконтролируемый процесс это бомба замедленного действия она никуда не денется и она в любом случае когда-нибудь рано или поздно скорее mm -hmm. всего рано она все равно покажет mm -hmm. ну, вот, проявится обязательно да и покажет причем это я всегда сравнивают вот, мультиварка если мы парни спускаем у мультиварки да то что будет если вот ну там взорвется. давление она же взорвется это будет страшное дело а поэтому, человек, он такой же, он копит, копит, копит, и потом вот этот эффект идет. Угу, угу. У, -у, -у. У нас кто, кто а, из ученых, вот на, на базе чьего учения вот это вот все? Это, ну, а -а -а. Вообще можно и Фрейда взять, и Юнга взять, но я больше люблю Юнга юнгианская, угу. да, как-то вот направление мне больше нравится, подходит, потому что Юнг говорит как раз вот про теневую и светлую, угу. и светлую сторону, э, как-то вот, ну, наверное, более понятным языком, что ли, что вот, ну, объясняет, угу. что это бессознательные наши части, что э, почему важно осознавать вообще то, что ты, как ты живешь, что ты делаешь, угу. да, то есть быть в процессе. А гештальтерапия, например, Перлс, да, он нас учит быть в моменте здесь и сейчас. И только осознанный человек, он может... Э, ну, как-то вот научиться жить вот сегодняшним днем да вот сегодняшний момент а вот например сейчас мы здесь в вашей прекрасной красивой студии и мы ну, вот и по крайней мере я наслаждаюсь этим процессом uh -huh. да я здесь и сейчас но это не, дано не каждому человеку и поэтому из-за этого тоже возникает поэтому я вот, я смотрю эту тему на э, примерах юнга uh -huh. вот э, про то что у нас есть такие части, и он говорит, что их нужно осознавать, встраивать их в свою жизнь, принимать. Э, от, ну, принятие этой это темной стороны. Светлую-то все принимают. Со светлой mm -hmm. вообще вопросов нет, с ней все хорошо. А вот с темной стороной, как у меня, я, ну, как практикующий психолог, могу сказать, что люди категорически не mm -hmm. хотят принимать свою теневую часть. Mm -hmm. Нет, прям вот, ну, какие-то там, наверное, какой-то страх быть отвергнутым этим обществом. Mm -hmm. Может быть, э, страх остаться в одиночестве. Часто ко мне приходят вот люди, да, говорят, а если я останусь один, а вдруг я стану не таким удобным, меня перестанут любить. но ну, то есть включается uh -huh. вот эта детская, бессознательная часть. Взрослый же человек так не будет себя вести. А вот целостность, опять же, да, говоря про целостность, тире взрослый А вз у взрослого всегда на все идет адекватная реакция. А когда мы говорим из детской позиции, то, соответственно, там об адекватности речи быть не может. Uh -huh, uh -huh. Вот, и поэтому ну, осознавать встраивать, принимать все свои теневые стороны, потому что это не, неосознаваемый процесс, это значит, что она выйдет в любой момент. Вы, uh -huh. вы не можете это контролировать. Uh -huh. ну, это невозможно сделать. Вот эта тень, она как формируется? Это семья, школа, социум? Как она вообще? Хороший вопрос. Ну, это, это вообще-то встроенное в нас, да? У нас есть две ну, части. Сейчас я хотела сказать, что понятно, что встроенное, но у всех в этой тени разные, как бы... Ну, это же это в, наши, в наш Разные вип, компоненты. Да, нервной системы наши, mm -hmm. да, восприятие мира. Это, ну, комплексное такое, как они формируются. Опять же, наше воспитание, как нас родители воспитывали. Ну, давайте вспомним, как обычно детей воспитывают. А, ну, понятно, завидовать нельзя, ну, все в тень ушла. Конечно. А, жадничать? нельзя. Да. Все, жадность ушла Да. В тень. Рот закрой, молчи, У -у -у. а то глупым будешь, там, какую-нибудь глупость обязательно. Конечно. Ну, нельзя, нельзя, mm -hmm. нельзя. Много запретов, да, то есть наш... Ну, там, в, в школе нам говорят нельзя, дома нам говорят нельзя, поэтому... Э, то есть, получается, в белом все нельзя... В белой части, да, да. в твердой части, все, что нельзя. нельзя и да. вот то, что там у тебя, у тебя конкретного человека находится, вот, вот в этом нельзя. Как, а, как, ну, как, как это можно изучить, как набраться смелости, как оттуда вот это все доставать? Ой, Наталья, хороший вопрос. Вот как раз таки только прорабатывая себя, да, вот когда люди говорят, что мне не нужен психолог и я и так все у меня хорошо, это говорит о том, что он просто не осознает, что у него не так. Поэтому только в терапии только в терапии, осознавая, принимая, проживая то, что не, ну, не принимается. А как еще, как есть такой в гештальте uh -huh. хороший такой закон, да, проекции. Uh -huh. Как бы никто его не отменял. Давайте uh -huh. начнем с этого, что вообще человеку для понимания себя всегда нужен другой человек. Зеркальце. Да, свет моего зеркальце, скажи. Ничто нас так не бесит в других людях, да, то, что мы не принимаем себе. Но это очень сложно понять, потому что это неосознаваемый же процесс. Mm -hmm. Соответственно, ну, человек думает реально, что его бесит, там, раздражает кто-то другой. А тут надо обратиться к себе, а почему я такую даю реакцию? А что там такого? Ну, вот, например, могу привести примеры mm -hmm. своей да, жизни. Конечно, пример. У меня муж отлично умеет отдыхать, вот, ну, он просто рыбак у меня с 40-летним стажем, у него с этим нет вообще никаких проблем. А я когда-то давно, там, лет 20 назад, я была трудоголик просто от слова, ну, вот, с, большим, с большими буквами трудоголик. Ага. И, соответственно, я очень сильно раздражалась на него, как ты отдыхаешь, на три, там, на три дня может уехать на рыбалку, а я работаю. И прям вот у нас скандалы на эту тему было, были да, в семье. Это было вообще не очень смешно на самом деле до с развода. Сейчас, смешно, сейчас уже смешно, потому что 30 лет позади ну, да. и как-то уже все, все стало понятно, и психология помогла с этим разобраться. И когда я начала терапию проходить, когда я поняла, что это вообще не про мужа... И узнала, почему меня это так вдруг стало раздражать, потому что он мог себе это позволить, а я, глядя на него, пони, ну, не, осознать не могла, что я не могу себе это позволить. Хотя я, конечно же, могла, но почему-то не было такой привычки. Mm -hmm. вот. И, естественно, меня это очень сильно... вот прям выводила из равновесия Ой, вообще у -у -у. вот ему спасибо большое потому вот, вот так мы и узнаем вот как да у -у -у. А, через других людей мы узнаем вот эти свои бессознательные части а как определить какая тень может быть у вас ну вот допустим что в ней в этой тени только поговорив с самим собой, что задавая себе вопрос, от чего ты больше всего раздражаешься, вот как она проявляется, тень? Именно вот в этом раздражении? Ну да, вот чем больше градус чувств, вот таких негативных, тем, значит, вы прям попали в точку, значит, вы на верном пути, у вас идет непринятие какой-то своей части, вот надо прямо ее разбирать, почему, почему я не принимаю, почему я так вот реагирую на это, остро, больно, там, эмоционально, и, Идет терапия, и в этом как раз идет разбирай, угу. разбирательство этого всего. И таким образом тоже содержимое этой тени, тени как бы. Встраивается, на, она на получается, смотрите, встраивается. Что, что вообще в, в терапии, угу. как это происходит? Человек обнаружил, он не осознал, он ну, прожил по-честному эти чувства. А, нужно понять, о чем они эти чувства, ну то есть откуда они пришли, корни, где лежат, угу. потом э, осознать это сознанием своим угу. и изменить. Ну вот еще, знаете, я сейчас поймала uh -huh. какую мысль uh -huh. в себе. Вот допустим, я говорю про... Ну, условно говоря, про зависть. Mm -hmm. Вот, не знаю, первое, что пришло в голову. Ну, понятно, что не просто так пришло, да? Ну, хорошо. Наверное, вы слишком хорошо выглядите. Ну вот, проекция пошла, да? Да-да-да. Ну-то вот. Допустим, я говорю про Допустим, я в себе это чувство поймала, да? Так. И дальше я понимаю, что я не могу, мне, ну, то есть, условно говоря, не могу ли мне это сложно признать в себе, потому что мне будет за это стыдно. Да? А То почему есть, стыдно? Я, я боюсь признать это в себе Потому что мне будет за это стыдно Ну как это? Разве может быть человек Мамины уже установки да, начались Разве может быть человек Завистливым? зависть. это плохо Завидовать это и так далее То есть получается, что вот вот та самая формула, что под страхом сидит стыд, mm -hmm. и вот страх с ним встретиться, вот с этим mm -hmm. стыдом, да, mm -hmm. и обнаружить в себе что-то, вот это в любом случае надо преодолевать. То так есть... человек убегает от этого mm -hmm. же, он категорически этого не хочет, с этим соприкасаться, потому что это слишком, ну, больно, неприятно. Больно. А мы не, а, мы а, не мы людей, ну, ну, конечно, человек все сделает для mm -hmm. того, чтобы заблокировать, У нас же мы не будем забывать про наши бессознательные защитные механизмы психики, которые тщательно блокируют какие-то моменты, и так, а, все хорошо, была не так давно встреча с, с, с таким уже сильно пожилым человеком, мудрым. Mm -hmm. И вот на эту тему про, душ, про душу разговор зашел, и он мне сказал, ну, ты вот лицо свое умываешь каждый день? Я говорю, ну да, в общем-то, минимум два раза в день. Он говорит, а сколько а, времени ты уделяешь на а, очистку своей души? Она очищается только болью. Mm -hmm. Ну вот не болью, там вот болью с большой буквы, mm -hmm. да, то есть страданием, болью сопереживанием, сочувствованием, прочувствованием, да. то есть такими вещами, которые, в принципе, переживаем, мы переживаем достаточно болезненно, но без этого никуда. Mm -hmm. И когда человек находится вот в этом, мне кажется, в ловушке позитивного мышления, когда он себя вот такими розовыми mm -hmm. вложками mm -hmm. или там голубенькими огораживает, mm -hmm. что, я не вот этого не вижу, вот это не про меня, вот это все, давайте сменим тему, она слишком, она слишком болезненная, да, а давайте поговорим по о другом, Избегание. да. Вот это вот, ну, как бы, не ведет никуда этот путь. Конечно. Это же избегание, это же блокировка. Угу. Это опять же накопительная система, потом То проявится. Есть будет, потом лавина. Или как там да. электростанция. Прорвет. Гидроэлектростанция. Да, да, да. Потом будет очень плохо. Угу. Ну, угу. это может выйти в разных проявлениях? Возвращаясь к термину архетип. Угу. Вот мы про тень поговорили, да. да? И поскольку архетипы это межполовое как бы, да, угу. понятие, угу. а мы с вами женщины, мы отнесем, ну, вот как бы немножко к, да, да, да, к женским угу. архетипам. Вот сначала, наверное, нужно все-таки определение какое-то, да, вы вот, что угу. такое архетип, а потом уже перейдем. Ну что, это те части, которые есть в человеке, да, архетипы. Mm -hmm. У нас разные вообще есть, четыре, их, их на самом деле 12 даже, кто, у всех разные теории. Но вот я взяла Юнга, и у него четыре типа, архетипа То женщины. То что такое типа? Это как бы собирательный образ? Ну это, это какой-то вот конкретный тип, да, который, которому есть какое-то обозначение. Вот, например, у, у Юнга что происходит? Он говорит, что есть э, у нас принцесса, Uh -huh. такой архетип женщины uh -huh. и мы сразу представляем да uh -huh. что это такое то есть у каждого свое представление о принцессе ну, ну какая правильно. она? название же метафоричное. конечно конечно да. вот вот это и есть архетип то есть это получается юнговская типология вообще людей да. и она подразумевает что например женщины все все женщины uh -huh. условно, условно делятся uh -huh. на четыре типа да. и у каждой из этой группы вот если пользоваться тем, о чем мы раньше говорили, у, каждой, у каждого этого типа есть светлая архетипа, и, да. архетипа есть светлая, темная сторона. То да. есть в архетипе есть слово типизация, есть архе, то есть то, что нас к какому-то коллективному бессознательному отправляет, да? да? К накопленному да. уже человеческому да. опыту. Ага, <свят> все, разобралась. <свят> да, да, совершенно верно. Так вот, Юн как раз говорит, что есть вот четыре архетипа. Он не стал заморачиваться, видимо, четыре достаточно. Так вот, первый архетип — это принцесса. Ну, что приходит на ум, когда мы слышим это слово? Вот какая ассоциация первая, да? Ну, какая-то такая вот девочка легкомысленная такая послушная да принцесса где-то капризная какая-то девочка в детском саде да ну, с кем хочешь стать принцесса да да да родители ах ты моя принцесса да. так она далее. такая послушненькая угу. да у нее такое прям вот она девочка девочка такая лишнего шага не сделать слова не скажешь. ну такая папина мамина дочь да скорее всего папина угу. потому что принцесска угу. Итак, а ведь мы говорим сейчас про архетипы, поэтому mm -hmm. мы сразу в теневую сторону заглянем. Mm -hmm. То есть принцесса – это светлая сторона, раз mm -hmm. мы говорим, а темная сторона – дряная девчонка. И mm -hmm. это полная противоположность вот этой послушной папиной дочке. Это бунтарка. Капризы. Капризная. Капризная, mm -hmm. вот свое достигающее, добивающая любым путем. Как раз хороший э, образ вот этой теневой принцессы в 12 месяцев. Сказка. Да, да, да, да. Да, когда там да. хочу и все, и, и, ногами все, топает, да. и никого, никого да, не слушаю. Да, да. И вот, вот, вот, так чтобы было понятно, да, сказки это вообще наше все. Да. Господи, я обожаю сказки. Чем старше я становлюсь, тем, тем лучше, лучше, лучше я их линей. понимаю. <laughs> вот реально. В детстве, наверное, так и детям, <свят> когда читала, я не, не, не вкладывала. Слои, да, сразу вот Абсолютно, вот глубина прям да. Да. Такой вот смысл я не вкладывала. Сейчас я прям зачитываю сказками, <свят> потому что там такая глубокая мудрость лежит. Вот <свят> про эти архетипы как раз. Вот. И смотрите, что происходит. Мы разбираемся, в каком сейчас проявлении находится ваш этот архетип. Вот угу. опять же говоря о том, что в нас, естественно, есть все четыре, угу. они все-таки есть в нас. То есть во мне есть и принцесса, и все три остальных Конечно. типа, которые вы еще пока не назвали. Да, угу. да. И причем надо посмотреть, да, в каком проявлении принцесса. Либо она дрянная девчонка, либо она принцесска. Да? Угу. Какая она там, послушная девочка угу. или все-таки бунтарка? Вот mm -hmm. и мы начинаем корректировать. Если, например, она в бунтарка, ну бывает же прям, ну как-то это mm -hmm. мешает самому mm -hmm. человеку. Он весь, все время борется с кем-то, сопротивляется. Ну, как да, такой, да, да. Сильный. И ему некомфортно, например, в этом. И наша задача как-то вот в, в баланс привести. То есть научить вот эту теневую сторону стать нашим другом а не быть нашим противником. Потому что, когда мы не уме не контролируем этот процесс, мы же говорим про бессознательное, mm -hmm. Mm -hmm. то, соответственно, он начинает играть против нас. Ослабляет нас. Конечно. Mm -hmm. А когда мы его осознаем, то мы можем это качество, например, вот ну бунтарка, это же хорошо, каком-то да, проявлении это, это, это здорово энергия, это же да, она угу. она такая целеустремленная нам возможность показать себя конечно проявить себя, себя до да? или принцесска будет сидеть и ничего не будет делать как бы вот в некоторых случаях это вот, не очень хороший хочу хоть и светлая сторона кстати, конечно да? вот, вот, вот она вот лежит раз, да вот это как раз белая сторона да. вроде Я. все хорошо да ну и, и что? вот как и куда с этой белой У -у -у. стороной она У -у -у. как бы не особо нам помогает поэтому тут не может быть что-то хорошо или плохо Угу, в, угу. Смотря в какой ситуации. И угу. вот наша задача научить человека как-то осознавать это и научиться это корректировать так, чтобы это помогало жить, угу. не мешало. Угу. Угу. Ну, лучше помогало. Конечно. <смех> Второй архетип ага. это наша, ну, наверное, женщины такое любят все. Ага. Это жрица и муза о, -о, -о. <с2> да? да, это вот прям вот эта вот красота. А музыка кто? Вот сразу ассоциация какая? Конечно, mm -hmm. которая вдохновляет, которая поддерживает, которая наполняет, делится вот этой вот энергией. Mm -hmm. Она такая вот вся такая, прям вот все хотят к этой женщине, к ногам ее и цветы, и золото, и бриллианты. Mm -hmm. Вот, ну, потому что она дает слишком много, да, вот, ну, как бы и хочется ей прям вот ее поощрять. Естественно, каждый из нас хочет быть такой. Но при этом есть у нас и жрицы. Жрица – это та, которая, ну, ну, вамп ее еще называют. Да, Или можно... ведьма, наверное. Нет, тоже, нет, да? нет, нет, не ведьма, нет. нет. Это вот именно вот с такой вот, ага. там, с подоплекой, да, ага. такой. Она, ну, вам пусть будет. А, женщина-вамп – это та самая роковая женщина. Конечно. Понятно, это, это разбивает Вот с сердца. одной стороны вдохновительница, uh -huh. да, которая может вдохновить мужчину, и он там луну ей с неба снимет, вот, если <laughs> только, только попробуй, uh -huh. попробуй, скажи, да, и он uh -huh. полетит там, в лепешку расшибется, все сделает для uh -huh. этой… А может такой же силы растоптать? И да, вот ее другая сторона, вот эта вот темная часть, а, она может перешагнуть, она может, ну, mm -hmm. уничтожить. И вот такая женщина чаще, ну, остается там в одиночестве, например, да, если мы говорим про музу, она наполненная, она дающая mm -hmm. и берущая, то другая сторона, а, а что со мной происходит, да, почему со мной, я не могу, вот я как-то... И То есть когда вот эта теневая сторона, архетипичная, захватывает, конечно как будто, да, вот про захват да. речь Вот тут надо, вот тут надо ну, скажем так, доминирующая. Mm. Плохая мама, это которая вообще не дает жизни. Вот я лучше знаю, и mm. это не обсуждается. Они ну, это очень захватывают детей. И да, и да, и потом mm. эти дети, конечно, становятся не приспособлены к жизни, они не умеют вообще свою жизнь никак настраивать, потому что, ну, мама рулила всем процессом. Ну, в итоге есть... их копиями становятся да, чаще всего. да. Mm -hmm. А хорошая мама, которая умеет действительно быть заботливой и вот, вот эту вот ну, куда вот деть плохую и по-настоящему любящие, что хочется вот отметить, ну да, вот по-настоящему любящий. ну как бы вот без, дающий, безвозмездно, да, да просто дающая вот, вот дающая, mm -hmm. которая, ну мать, природа, которая mm -hmm. матери, да, mm -hmm. дать, поддержать, там, взрастить, вскормить и так далее, mm -hmm. а та уже, получается, перекрывает кислород, ужасная mm -hmm. мать, поэтому вот эти четыре архетипов каждый из нас есть э, они так или иначе включаются в процессе нашей жизни и очень важно бы их научиться отслеживать mm. и очень важно их научиться осознавать и в нужное время уметь их переключить на ту сторону которая нам вот в данный момент нужна потому что иначе они будут руководить тобой а да и собой собственно говоря. иначе наша жизнь превратится в ад Uh -huh. Потому что, ну, вот эти вот, когда бессознательно начинает нами руководить Ну, получается, что мы как будто бы перекладываем ответственность на что-то, да, вот на, от нас независимое Когда мы не, вообще живем неосознанно, то мы не можем контролировать свою жизнь Мы не можем нести ответственность за то, что в ней происходит А uh -huh. когда мы начинаем это осознавать, то мы, естественно, можем что-то изменить и можем исправить Это в лучшую сторону, uh -huh. чтобы наша жизнь была гармоничная, спокойная и счастливая ну, давайте прямо здесь небольшой эксперимент проведем. Допустим, я человек, пришла mm -hmm. к вам, я mm -hmm. хочу понять, что у меня там с архетипами, кто там в радикале, mm -hmm. кто mm -hmm. там в отстающих, какие тени у меня работают, mm -hmm. а какие не работают. Вот с чего мне нужно начать? Если, допустим, я э, ну, не к психологу пришла, а у меня есть, э, допустим, какая-то... Вот как у вас, я смотрю, uh -huh. колода карт uh -huh. есть, например, или просто какие-то тесты. Вот мне с чего начать? Если, ну, понятно, что не все сразу, по к сожалению, побегут к психологу. Вот с чего я могу начать? Я поняла, я вас услышала, uh -huh. что это важно. И что мне делать? Ну вот, вот да, э, как один из вариантов, вот такая есть колода карт. Их очень много в интернете, uh -huh. и в электронном виде и в разном. Можно э, определить для себя, например, uh -huh. взять, вытащить карту. И, угу. <смех> да, Наталья, давайте мы это прям угу. проэкспериментируем, да? Да, у нас эксперименты. Да, прекрасно, обожаю эксперименты. Ну, давайте тогда вот бессознательно вытаскивайте, не глядя. Ну, конечно, не глядя. Ну, конечно. Нет, неинтересно. Ну, а зачем смотреть-то? Так, и вот, вот посмотрите О! на эту карту, да, для себя и скажите, а -а -а. вот вы сейчас узнали про четыре архетипа, с каким да. у вас ассоциируется? Вот в картах с нет правильного или неправильного ответа, да? да? С каким архетипом ассоциируется, а, принцесса, которую, как это сказать, которая стала беременной не вполне осознанно. Интересно. Вот так как-то, вот такое я вижу. Она потому что грустная такая, печальная, с животиком. Но радости, похоже, что-то нет у нее. Ну, получается, что это архетип принцессы, ага. это такой послушной девочки, да, да, который, да. в, в, в которой в жизни происходит что-то... Помимо ее воли, собственно да, говоря. Да, вот, угу. вот мы и узнали, да, что вот как-то на сегодняшний день вот такой вот архетип более актуальный. А если взять, например, в положительном, ну, в, в другом, вот, вот дряная девчонка, ну, если угу, две части угу. посмотреть, то вот как вы думаете, что бы вам можно было добавить? Сюда? Да. Вот прям в эту карту. Ну, конечно. А, ну, мы же говорим про две стороны. Ну, Сейчас да. вы одну увидели. Нет, беременность я бы оставила. Угу. Вот этот беременный животик так, я бы оставила. И, и что это? Я бы голову подняла. То есть, э, вот чтобы было понятно, вот такая у нас картинка. Угу. Красивая. Да. Видно ее, наверное, да? Угу. И я бы подняла голову, раскрыла глаза. Э, руки бы в какое-то более такое энергичное состояние ввела распахнула взгляд улыбка бы должна появиться то есть на самом деле беременность это такая штука для меня по крайней мере очень желанная там я не знаю радостная про прекрасное будущее, про то, что я знаю, зачем uh -huh. мне, почему это и какие-то корни, кстати, под ногами, об, об которые можно споткнуться, uh -huh. да, тоже такая информативная штука. Ну и, наверное, какого-нибудь животного бы тут, на котором можно куда-то ну, скакать Ну все-таки тут нет животного. Ну хорошо картинки. без животного, значит, я бы сама как-то вот поднять голову, под, да, под, да, и как-то да, вот да, посмотреть да, да, вообще, вперед, что происходит. Да, поднять голову однозначно. Поднять это вот про другую, про другой архетип, да, вот этой дряной uh -huh. девчонки, которая в принципе такая бунтарка юбку бы подобрала, чтобы кроссовки одела, чтобы вот. дальше идти, куда-то куда, вот, куда вот. шла. Угу. Ну, вот здесь эта беременность про меня, она про беременность какой-то идеи, мыслью, делом каким-то, которым угу. я беременна. Классно. Угу. Класс. Здорово. Да. Вот, допустим, вот с помощью этой карты я обнаружила в себе архетип принцессы. принцессы. Он сейчас, ага. видимо, какой-то более доминирующий. Так, хорошо. Угу. И Потому причем он, он вот увидела. в принцессе, да, угу. нежели вот в дряной девчонке. В принцессе. Ну, в какой-то такой того, выжидательной что... позиции. И, и для вот того... И... Ага. И для того, чтобы... А, то есть я вот эту вот а, метафорическую карту трансформировать должна в свою жизнь сейчас. Ну вот да. да, и это. вот подумай, ага. да, где я, в какой сфере своей ага. жизни так себя веду. И как мне это помогает, или наоборот, мне сейчас это вот как-то вот... Угу. Против моей воли что-то угу. за зачалось, да, например. А у человека нет метафорических карт, как с собой самим поработать? Ну, То, никак. Определить... Ну, никак. Все-таки, я думаю, это лучше обращаться к специалисту, специалисту, потому что можно забуриться очень глубоко и не понять вообще, что. Запутаться Потому что, что, ну, какие-то да, определенные техники есть, есть угу. э -э вопросы, которые задает да, терапевт. Я почему спрашиваю? Угу. Потому что как раз в интернете, вот в этом самом простом угу. поиске по женским архетипам, угу. как раз и предлагаются вопросы, которые человек может себе задать, ну, и да. ответив на них, вы как бы поймете свой архетип. Ну, понять можно. А дальше что дальше с этим что? делать? А дальше уже разбираться, как этот архетип проявляется в моей жизни, какую он несет роль, да, положительную или отрицательную, как он mm -hmm. вообще мне помогает или мешает. И, соответственно, ну, если мешает, то корректировать брать ответственность на себя. Если помогает, ну, можно еще больше прокачивать, ведь нет же угу. предела совершенству. Я даже предполагаю, что есть э, люди, которые скажут, да мне, в общем-то, и без архетипов, без знания ваших архетипов а неплохо жилось. Угу. Но это как будто бы про то, что, ну, можно знать и, а -а, как это, крестиком расписываться, да, вместо того, чтобы алфавит знать. Это все про расширение ресурса, энергии своей, да, про знание о себе, любимом, да, Почему? Чем это Про может? развитие личности. Uh -huh. Мы же uh -huh. говорим о развивающейся личности. Если неинтересно, мы ну, с такими людьми и не работаем. Но Зачем? Они, и не они не придут, да. Мы работаем с тем, кто любит развиваться, кто любит интересоваться и, ну как, улучшать свою жизнь. Uh -huh. И uh -huh. понимать, да, что я могу еще сделать такого, чтобы моя жизнь стала более прекрасной. Uh -huh. Потому что, ну, бывают же кризисы возраста, например, да, вот в каких-то кризисах возраста. Кстати, вот очень хорошо про архетипы работать, когда кризис возраста. Очень классно там мощный ресурс лежит находишь находишь вот прям хороший такой поддерживающий материал mm -hmm. в работе именно в архетипах mm -hmm. и человек как-то вот вдохновляется на ну, вот почему любят например карты таро mm -hmm. да какую-то нумерологию астрологию там дают какое-то решение mm -hmm. то здесь не решение здесь такая тоже поддержка но она более проработанная она идет в ну, не просто сказали и ты повторил, а здесь именно ты проработал, ты проговорил и осознал. Знаете, мне что это напоминает? Угу. А, вот про вот эту проработку и про то, что мы берем, допустим, из карт Таро. Это вот как а, сказка про волшебника изумрудного города. Угу. Когда они шли вот в этот, а, в этот изумрудный город, угу. вот эта замечательная компания, лев там за смелостью, да, Дровосек да, да. за сердцем, там, как его звали-то, вот этого сеного человечка за мозгами и так далее, Да. Ведь а, у них у всех все это было, как выясняется, это по ходу того, как они идут. Угу. И вот точно вот, так же вот. получается, что метафорические карты, карты Таро, неважно, любые метафорические угу. карты вытаскивают из человека то, что у него уже есть. Да. Но в силу определенных причин он в себе это обнаруживать не может. Вот Ограничений. Ограничений, да. да. И, а с помощью вот этих вот а, как бы ар арт... -арт арт-терапевтических да. а, приемов, он это обнаружит. И самое главное, найдя это в себе, мы это можем принять в себе, правильно? Это мало того, что это принять, это осознать и встроить. Вот. И вот здесь, да, тоже, я не помню, кто это сказал, но это не мои слова. Чтобы лучше познать себя и свои жизненные роли, там вот эти, да, допустим, архетипичные, чтобы научиться быть собой и руководить своей жизнью, вот это вот Конечно. все должно происходить. Если то Есть только два варианта, или ты руководишь, или тобой. Да, да если уж сравнивать себя, то лучше со своей, как это говорят, со, с лучшей версией себя, да? ну, опять же, да, лучшая версия себя, как можно это понять, что лучше или худше, да? Ну, внутри. Лучше внутри. это, когда тебе комфортно, в, вот я, когда ты в раз, гармонии да. с собой. Когда тебе внутри вот с такой собой Целостно. комфортно. Целостно. То есть, да. То есть, получается, что цель вот этих, работы с этими архетипами, достижение внутреннего баланса. Да. Насколько я понимаю, вот чтобы вот да. эти весы успокоились хотя бы ненадолго, на, не да, или да, хотя бы да. как-то вот, вот из такого угу. пришли вот как-то хотя бы вот такое состояние. Конечно. И это, это возможно, Да, да. Это вот как раз встраивать все части для того, чтобы становиться целостным. Да. Угу. Вот для этого и обнаруживаем эти архетипы, осознаем, встраиваем их и пользуемся ими легализованно. Как можно гармонизировать эти состояния? Ну, допустим, угу. у меня а, в слабом сегменте находится королева. Как mm -hmm. я могу ее гармонизировать с помощью своих каких-то действий? Да? Mm -hmm. И там сходить в спа-салон. Ну, то есть что-то себе позволить такое, что может себе позволить королева, вот в переносном и прямом смысле. Mm -hmm. Королева, что может позволить? Она может себе позволить подданных, она может себе позволить потратить деньги на что-то mm -hmm. да, для себя. И вот как бы вот такие вещи, вроде бы, да, а, там, кто у нас еще в слабой позиции, а, если тебе надо королеву потянуть, сказали, еще, если нам муза. Что можно сделать, чтобы муза вот в тебе подтянулась? Какие действия применить к себе? Ну, это все индивидуально на да? самом деле, да. Я думаю, что это каждый человек, вот, ну осознавая, найдет решение этого да. Через осознанность именно, потому что тогда ты больше понимаешь свои потребности. Да, что подошло Маше, не подойдет Наталье. Совершенно У -у -у. <с Red> точно, Наталья. <с обожаю ваш фольклор. Это правда. Нет одного рецепта. Это очень хотят, когда идут к психологу, скажите, что делать. Дайте рецепт. Но психологи не гадают, психологи не дают рецептов, а они работают с каждым человеком индивидуально, потому что каждая — это личность, и внутри каждого человека mm -hmm. лежит то, что именно вытаскивая, mm -hmm. будет помогать конкретно ему. Я сегодня в наше, в результате нашей беседы для себя уяснила несколько очень важных вещей. Про тень, mm -hmm. которая когда-нибудь, если ей не заниматься, прорвет какую-то плотину, mm -hmm. и это может произойти в самом неприятном или непредвиденном, неподготовленном месте, угу. про то, что мы целостны и все четыре архетипа есть во мне. То есть во мне есть и муза, и королева, и принцесса, и хозяйка, да, если да. я правильно назвала да. ее? Ну, мать. Черт, мать, мать. Но мать, мать, даже, <свят> <свят> даже никаких сомнений в этом нет. <свят> ну вот, да. ведущий, да, архетип ну, на сегодня? Возможно, да, возможно, угу. да. И... Думаю, что да. И приятно то, что вот эти архетипы могут меняться местами. Да? Да. И я думаю, что чем больше женщина а, владеет знаниями о себе, тем больше она может управлять этими архетипами. С одним человеком я королева, с другим человеком я принцесса, с третьим муза, амазонка с еще, амазонка, с пятым, дрянная девчонка да. и так далее. То есть, когда мы осваиваем, да, не только светлые, я так это по привычке уже, ну да, да, свои да только ну светлые вот. назвала. Вот так да, это работает, да. дорогие, дорогие, дорогие друзья, вот так это работает. Мы говорим о цене, а так только светлый. Вот такая жизнь. Это непросто, это не просто признавать себе Дряную девчонку, которая может покурить, я не знаю, там... Погонять на машине, ночью, mm -hmm. на мотоцикл сесть и так далее. Ну, какие-то такие... Сделать какую-то вот такой не очень... это да. всегда запрещала, да, охотиться. Да, а да. да. Запрещала, а хочется. Вот. Вроде бы потребность, да, опять же, это про потребности. Почему и разные архетипы проявляются в разное время по-разному. Потому что от наших потребностей... Вот у нас есть потребность плохо себя вести если мы ведем себя плохо, то хотя бы это ну, не, не ругать за это, а сказать, ну вот... У Татьяны Мужицкой есть чудесная книга, которая так и называется. Мне? «Тебе все нельзя» или «Мне <свят> все нельзя». Да, да, да. Мы такие взрослые, мы, ну, в рамках закона, конечно, да? Ну, конечно, естественно. <свят> <свят> мы уже такие взрослые, да, взрослые, что можем уже как бы под, подверг, под, под, подвергнуть ревизии того, что мы себе запрещаем. А что там такого? А что там... В том, что плохого в том, что я попробую покататься на мотоцикле. Что плохого? что случится, например, да, любое какое-то сумасшедшее желание или мечта какая-то, которая сидит в, го в голове, почему бы ее не реализовать? И Она будет иметь прямое отношение к одному из архетипов, mm -hmm. к одной стороне из этих архетипов, и будет для нас такой информативной штукой про то, что мы про себя вот это вот немножко больше узнали. Мы узнали про свои потребности mm -hmm. на сегодняшний момент, на «здесь mm -hmm. и сейчас». Благодаря архетипам, если вот подводить такой uh -huh. итог, да, то мы узнаем, осознаем свои, свои истинные потребности, которые мы либо удовлетворяем, либо прячем от себя. Не да. состояние. И если мы не удовлетворяем, то мы становимся злыми и негативными, потому что потребность была, а мы ее не осуществили в силу каких-то своих там ограничений. А мы знаем с вами, что потребности — это не шуточная вещь, которая всегда будет требовать своего ну как бы удовлетворения ее. Ну Потому что потребность — это то, что ну, открывает перед нами кучу возможностей. И если мы не даем этим потребностям как-то развиваться, значит, мы не удовлетворяем, ну, не берем никаких возможностей, которые нам даются. Mm -hmm. И от этого человек становится ну, не очень гармоничным, опять же. Совсем mm -hmm. не гармоничным. Он опять уходит в дисбаланс. Mm -hmm. А мы говорим о том, чтобы быть в балансе, все-таки быть гармоничным. И для этого... Дорогие uh -huh. женщины и мужчины, да, нужно удовлетворять свои потребности. И находить, э, ну, миллион возможностей для того, чтобы это сделать, uh -huh. ну, более экологично и адекватно. Взрослому человеку только доступна адекватная реакция. Только взрослому, целостному человеку uh -huh. адекватно применять все эти части в себе. Uh -huh. Uh -huh. Наталья, спасибо вам огромное за беседу и за то, что вы нашли возможность несмотря на ваш жесткий график, прийти к нам, очень интересная беседа. Для меня она была, на самом деле, очень энергонаполняющая. Mm -hmm. Вот для меня вот то, что вы сейчас рассказали про архетипы, оно, знаете, прям окрыляет. Я mm -hmm. вот уже готова к тому, чтобы встречаться со своими теневыми сторонами, уже не так бояться, не так убегать в норку mm -hmm. и как-то вот так проявлять себя в, это, в этой части. И спасибо вам еще раз большое. А зрителям я могу сказать, не, не, не хочется сказать, говорить, будьте в балансе, это как-то немножко искусственно звучит, но то, что там есть к чему стремиться, и нам всем, каждому из нас, будет от этого хорошо, сначала плохо, больно, а потом хорошо. Это, наверное, ну, так. Трансформация, она такая, да. Перемьтесь, Переход с да. одного состояния в другое ну иногда не очень приятный. Но, но тем не, не менее, но главное потом это какой... все про взрослость главное, да, да там, там будут призы Там бонус будет мощный там, призы. там можно будет делать все, что ты хочешь И брать все, что ты хочешь от этой жизни Ну, в рамках закона, как мы да, сказали В да? рамках закона, да. все в рамках закона Спасибо большое На сегодня это все, берегите себя С вами была программа «Фокус на человека» В студии работал Наталья Ежова Всего хорошего